И всем снова, здравствуйте, с вами я, Брэд Клесеон, и я решил поиграть в КХЛ в 2009, здесь? А, я уже создал команду, а, мы сейчас а, в турнире КХЛ, и мы начинаем играть с командой Барброст, или нет, это, а, это я не так прочитал. я вот не знаю, какую команду, я не смотрел, yes. я уже забыл, как играть, Я просто, а, все понял, да, вспомнил. А, фак. Это -э -э. посоваться? А, я не понял, как забивать. Это мой минус. И, давай, давай. Я, просто, я там думал, кто-то возьмёт. мне надо, Ладно. Да, на. А, фак. на воротарь. Мы должны выиграть. Уровень сложности это хардкор, да давай Ее -э -э -э. и мы забили первый голос, друзья. И давай, команду, повторю за. Леного рыбаля. выбрать сторону. Центр статистики. Ой, Громкость не смогу я убавить. А, мы продолжаем так. Я смогу. Я, им... так у меня, блин, я не развел. -а, фак, лови паз. Фак, фак, фак, фак. Давай, давай. Блин, жаль, жаль. Ну ладно, пропустим этот момент А у нас все равно еще три игры на на, на И давай, ярфак. Ну мы себя же спасли. Такие медленные пробелсы, сломая КХЛ, самые классные игры. Кому нужна она, обратиться ко мне в скайп. Скайп будет в описании. Или лучше я нафиг помещу. Или лучше... А, фак. Заболтаю сейчас. Я лучше помолчу. Помолчу. Помолчу. Давай, давай, давай. А, фак. Сала, это мы один-один сейчас все-таки сами знаете. А, как это трудно. Ё просто. Вот это я лол. А, да. А уже даже забыл как. А, фак, как так? А. а нам, нам штрафной дали. Мало штрафной. Две минуты, мало штрафной. Ну ладно. Надо привыкать. КХЛ. Не играл нифига уже долго. А, фак. А, фак. О, умнее. Нет! Давай, а-а-а. Давай, бери. Право, право, лево. Как я люблю тогда. Давай, давай. А-а-а! даже немного... Я парасота. Ладно. А -а -а, ты хочешь, чтобы ты разлучился реально за два года играть? А, я у меня был шанс забить, гол! Нет-нет-нет, наш возьми. А, а, 70 километров, блин, надо было по саму деревку. О! Я, ну я! Я привык к таким играм, которые не на стрелках игра. играют. Череда неудача, она не... не должна быть долго. Так, давай. Давай, папа, папа, папа. Папа. Папа. Папа. а мы Папа. давай давай, давай. Пап. Дебил, да бежку это надел. Он специально это делал. Май! Тупые штрафы. Так, а? я. Ну еба, красота. Ну, чё свои же не мешают? Займите да позицию, дебилы. Я Да я А-а-а! клави. Так неудобно играть даже. А-а-а! Я парасат, я не знаю, поступил. Кровик. Молодец! Фух! Опять нашими штрафу, да пара сотэ. Да. Если сейчас. Ого-го, вот молодец. Давай. Нет, ааа. -а. Я даже запутал вс. Ну 3-1. Секунды уже на окончании матча. Молодец. Ааа-да-ля-ля, таганка, таганка, таганка зеленая, таганка! Так! Вот. Фак! Продолжить! я запутался даже! Я уже забыл! А, факт! Клавиатура отстала! Одну. Сколько я уже тут сижу играю и ни разу не вышибаю. А -а -а. Разумные люди. Ну, ёпара, это то нам надо выиграть этот матч. Матч, матч, матч, матч. Я интересно, что, если что, там матч? Но... Я не говорю, нам надо там выиграть кубок. Ну, давай, Вс, это моя злость. А, фак. Ну, мужик. Е-е-е! Я бы даже хотел этот момент пересмотреть, но надо отыгрываться на меня трое, двое, один так. Я уже запутался шайба. Нет. О -о -о. Кому штрафную? Опять нам. Да я пора сюда. Я уже забыл, как здесь штраф... Драко. Так. Я забыл уже как здесь. Бабят. С нами драться они бабят. А-а-а! Интеллингент отсутствует. делать нам замену скорого доряд. Давай! А-а-а! Как? Это у меня, казалось... Да я просто... Да я начинаю появиться. Да я просто... Она! А, ну 4-2, мы уже на 2, давай отстаем, епара, сата. И ей титвой налево, мне пофиг, не будет бандикам, я это выложу. Наверху. Это бак бандикам. А, нет, нет, нет, нет, а, не нет, нет, это а, ничего получил, получил ничего нет, нет, нет, нет, нет, нет, пам все, наконец-то зажили. Должен немного даже забыл, как будто бы драться. Давай, мы должны его выиграть. Аааа! Хокен давай, давай! Давай! Давай! Давай! Ааа! -а. Отолстили! Драка! Дай мне пофигу!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 Я да, плёк, ну ладно, кош. Где то же самое. Ну, ладно, главное, что у них штраф есть. У нас драка была с ними. Так, это самое худшее, что есть. Я у меня сейчас. Да идёт поросёнок. Уху! Я даже это хочу пересмотреть. Повтор, смотрим повтор. есть, молодцы, молодцы, -но. а теперь я разыгрался, а пока убить. А он -а -а. Ладно, это было пофигу. Ты не голый, ничего. Ну, ладно. Опять то же самое. Наш игрок забагался, походу. И бился об этом. Значит, не упал из-за вчерашней Наши пьянки... А -а -а. Так, один ну, раз, знаешь, как взял, блин. Мы такой чувство, то не сравняем счет, Сейчас... но мы попытаемся, дорогие зрители. Да, давай, давай, да, да. Да, да, да, помешал Да, да, Главное, что Автор мне не нужен, я не знаю, зачем это сделали. Я что-то нарушил, я не помню их даже. Давай, о, о, я вообще-то извиняюсь, но вы сами видели, судья как взял нам бы хоть бы тайме делать там мы отыграем не самый легкий способ выиграть я сам даже на как На! нет нет нет ни в коем случае не давать давайте ему забивать А, фак, молодежка, кто смотрел, моя команда как из молодежки был. А, фак, знает, как фиг знает. Ладно, и давай, давай, давай, ну, молод, не реально команда как из молодежки был. Блин, овертайм, овертайм. а а Один гол нам нужен. Один гол! Хоть один гол бы забить. Ну <клыш> а. <плыш> Игра интересная. Так. Вот полезная штука, если... Да, ну, так. У тебя нет плювочки. Вау. Wow. Давай, бери О! Так, наш должен выиграть, давай! Ага, давай, я ёпаросы-ка, давай! Ага! Да ёпаросы Урод! Как вам будет штраф? Так... Ну, главное, что ему дали штраф тоже, но ну, за постав. Ну, короче, и ну главное, что мы время оставили, чтобы они у нас не забрали это время священное. Мои, а, время я уже хочу сказать майнкрафтовское. А, так. Давай меня зажали. А тебя не должны зажать. А-а-а. Как этому вратарь везет-то? <смех> <смех> по вот он повтору, это как бы. Он... <смех> Уху! <смех> Осталось 4 минуты продержаться народ. Четыре минуты. Без убивания голов на. Или им? Не, им можно. <смех> а а Дядя Вася Петрович! Дай мячик! Дай шайбу, нет! Давай, крой! а, -а, -а! Так. Uh... Ну, кажется, там послышусь. Такое омерзительное слово. Да ёпоро что Так, мне кто-то в скайпе, блин, звонит. А я ответить не могу, меня зажали. Пять-пять, еще. Пять-пять. Как так? Как? -то... Давай! А, а! А! Был бы шанс, забью. Бери. Пас, Веска, попасуйся. Немного, немного попасуйся. Дай, Дай пак. Так, скайпи перестали звонить. Ага, пак. Я просто на. Забрал, но ну, я не такой уж умный. А Опять звонят. чемпионат как а мне звонят в скайпе э, п -п -п пипец а я в напряге лишь бы и придержать захочется целовать его по штрафам что плел это я нафиг напряженная игра я вам скажу давай апарт я должен был забрать чайбу нет. нет А, ой таем смотрите у тебя будут всякие повторы там. Ой, тайм будет длиться 5, 5 минут. За 5 минут если кто-то не забьет, то будет... Э, сыч... Нет! Нет! Молодец! Пак! Пак! Пак, нет! Нет! В минимум 3 минуты осталось. 3 минуты продержаться. Народ, 3 минуты. Или забить гол. А мне кажется, легче всего это забить гол. Ааа, ah, вот такой хороший момент. Давай. Аааа. Ah. <c technological Globe weißable> Если бы у нас был бы шанс сейчас забрать бы ленту. Это бы такую шайбу, он сейчас сюда хоть как бы кинул. Я логику бота этого понял. Ну, он мне сейчас сразу забрал папку шайбу. Я не знаю, но... Аааа, oh, фак! Иди нафиг, не отдам я тебе мою любимую шайбучку. Восемьде. Ах, народ, увитаем. Мы дожили. НЕТ! Yeah! Смотрим ПОВТОР, ПОВТОР, РЕМОК, НФС-2009, ПАРА-ПАРА-ПАРА, Москва вот ходит, А мы забили гол на последних секундах, да, я не хочу это, потому что я бы точно продул бы. И смотрите, наш повтор, а я пока что отключаюсь от своего звука. Так что, кто смотрел мой канал, всем спасибо за просмотр, всем пока!